Всем привет товарищи блокпостеры! Сегодня вам выпадет шанс получить дохрена голды, но для начала тебе обязательно надо поставить лайк на этот ролик. Как вы знаете, канал Big Play Черноград существовал два года, затем этот канал заблокировали по очень глупой ситуации. Аудитория в 9000 подписчиков улетела в никуда. Ну а так как товарищи блокпостеры любят голду, а рынка нет, дядя Черноград вам эту голду обеспечит. Но для этого надо вернуть былую аудиторию. Это видео, скорее всего, вы смотрите на канале других ютуберов по БПМ. Напиши коммент, у кого ты сейчас смотришь это видео. Поможем также и коллегам. Короче говоря, выполняем челлендж. До Нового года стараемся добить на канале Big Play Черноград 10 тысяч подписчиков. После чего он раздает этим же подписчикам голду в размере 10 тысяч. Сумма огромная и срок тоже не Все зависит только от вас. Конечно, вам надо делать репост данного ролика, неважно у кого вы его посмотрели, это поможет больше людям увидеть это видео и помочь в продвижении. Чем быстрее вы наберете 10 тысяч, тем быстрее Черноград будет разыгрывать голду. Рандомайзером будут выбраны все подписанные люди. Отдельное спасибо также коллегам, которые согласились это видео залить на свой канал. Большой им респект. Поддержите, ребят, лайком и комментом, друзья. На этом все. Всем пока!